Точки, которые полезны, это из отцу, то есть той книжки, которую мне такая же на Микоши подарил с автографом. Вот это точки, которые помогают при бессоннице. Вот если вы уже все сделали, да, хорошо провели а, час перед сном, а, приготовились ко сну, расслабились, а, у вас все вот хорошая постель, хорошая ортопедическая подушка, все супер, вы лежите, а сон все никак не, не приходит, да, у вас и пахнет хорошо, вы и бальзамчиком ароматическим смазались, да, который расслабляет, помогает уснуть, а сон не идет. Вот что делать? Вот здесь как раз показаны точки, которые надо проминать большими пальцами рук. Ну и с большими, средними тоже, которые помогают уснуть. В курсе про хроническую усталость там есть и видео с такашками коша. Также есть рекомендация о том, как вот правильно выполнять технику шацу. давится всей подушечкой пальцы по 3 секунды на каждую точку. Вот лежите, руки за голову завели и продавливайте спокойно эти точки. Также хорошо помогает расслабиться. Перед сном также рекомендуется сделать практику из йоги, которая называется вот Шивасана. Да? Она помогает расслабиться и заснуть максимально. Если вот все равно у вас не получается, вы ложитесь и начинаете считать вдохи и выдохи в обратном порядке. Начиная с 27. То есть 27 вдох. 27, выдох, 26, вдох, 26, выдох. И так на каждом вдохе и выдохе вы медленно считаете. Так вы разгрузите голову, отгоните все вот мысли, да, которые к вам лезут в голову, роятся, отвлекают вам, не дают вам расслабиться. Вот. Читайте, читайте свои вдохе. Тоже очень важное правило, да. Если, если вы не можете уступить, как говорил мой брат, который был курсантом пять лет, он проучился в военном университете, а, Министерство обороны, учебное заведение, куда очень не так уж и легко попасть, и тяжело закончить, но он это сделал, причем он сделал золотую золотой медалью, умничка, конечно, горжусь своим братом. Не, не золотой меда, красный диплом у него, да, золотая медаль это в школе. Он сказал, что если ты не можешь уснуть, значит, ты мало впахивал днем. А, то есть, если вы не можете заснуть, значит, у вас было недостаточно физической нагрузки. Вот если бы ты пахивал, как я тебе в бы, бы легла и отрубилась. Вот, все. Вот. А, поэтому, если у вас бессонница, позаботьтесь о том, чтобы а, в течение дня у вас было больше физической нагрузки. Тогда сон вам будет приходить легче. Вы просто не будете думать о том, что вы не можете заснуть. Вы будете думать о том, как скорее будет коснулась ваша голова подушки. Только она коснется, вы отключитесь, если у вас будет такая приятная усталость.